100%. Раз, два, три. Рассказываю кратко и быстро, поэтому если кто не может сосредоточиться, сразу выходите. Во-первых, для чего нужен голосовой чат? Вы наконец-то увидите зубы своего персонажа. Это первое. То есть здесь реализована, видите, анимация лица. То есть она открывает рот и делает разные рожи. Вот, например, отворачивается от меня почему-то. Это первое, для чего нужен голосовой чат. Второе, для чего он нужен. Вы можете позвонить своим знакомым, друзьям или там, с кем вы играете в сюжетную линию. То есть, если человек застрял там где-то в сюжетке, вы можете ему позвонить. Также из сюжетной линии вы можете позвонить в онлайн игру. Это очень а просто делается. Лидер. У меня нет друзей, поэтому у меня здесь нет никаких контактов. Если у, тебя, у вас есть друзья, будут друзья, то здесь будет их контакты. Там будет появиться строка вызов. Вы нажимаете и звоните им. Стоимость звонка 10 долларов. Но это копейки для этой игры. Дальше что? Третье, для чего он нужен. Когда вы играете в какую-то игру сложную, вам иногда нужно заткнись. Вам иногда нужно просто договориться с кем-то о чем-то, да, то есть согласовать свои действия. В этом случае даже для этого сделано специально здесь переключение на канал организации, когда вы в игре. Это тоже немаловажная деталь. Смотрим. У меня здесь стоит банда и друзья. Для чего я так поставил? Для того, чтобы слышать банду и друзей. Остальные мне не интересны. Когда вы играете в организации, ставьте здесь организацию. Сейчас нет организации, потому что я не шеф и не мотоклуб. И также не в игре. Что здесь? Нужно избегать, когда нужно избегать, прям категорически избегать, ставить игру на все. Вот этого, чтоб не было. По одной простой причине. Люди очень вредные и мерзкие. Они будут жаловаться. Потому что вы будете орать на всю сессию. Банда не очень актуальна, потому что скорее у вас друзей больше, чем банда друзья просто тогда банду не будет слышать оптимальный вариант он банды друзья вот так я и оставлю дальше что это вот это важная очень настройка потому что нужно понимать как это все работает когда вы заходите в игру у вас автоматически переключается на организация когда вы заходите в сессию в открытую у вас восстанавливается все как было то есть банды друзья допустим контролирует не помешает потому что иногда самостоятельно переключается на все либо на никто вот когда я говорю у меня левый нижний угол появляется значок то что я говорю также здесь когда я говорю появляется вон верхний левый угол тоже значок это видно всем Но не слышно, потому что я не на все поставил. Как это все настроить? А? Как это все настроить? Настроить тут настройки для дебилов, если честно смотрим. Слышно, слышно? Так, так. Э -эхо, эхо, будет. эхо будет. Здесь даже, Здесь вот даже есть, есть громкость, громкость голоса, голоса, да? да. Вон, шкала, шкала. Прыгает. прыгает. Настройте прыгает. примерно прыгает так, так как, как у меня. Как у меня. Тогда все будет работать. Я не думаю, что у вас лучше микрофон. Дальше. Если здесь ничего не работает у вас, все равно. Вот так все настроили, все равно не работает. Значит, у вас сделал дальше там в драйверах, допустим. Раз, два, три. В драйверах тут сами у Какие у кого драйвера? У кого реалтек у кого что? У меня он гигабит вообще драйвера. Мне здесь настраивать, в принципе, нечего. И все. Я посмотрел, здесь вот все нормально. Стоит, никаких эффектов, ничего нету. Расширение стерео стереобазы, ничего не включен. Дальше смотрим. А если тут все, все нормально, дальше смотрим еще дальше. Раз, два, три. Слышно. Вот здесь устройство записи, микрофон. Все прыгает. Вот эта шкала. Значит, все работает. Там можно самопрослушку поставить, допустим, галочку поставить на самопрослушку. Если сами себя слышите, значит первичный драйвер работает. Дальше смотрите, если драйвера настроены правильно, значит все работает. Если в игре все настроено правильно, все будет работать. Чудес не бывает. Но при условии. Если вы не поставили какую-нибудь дрянь, типа Discord или еще какую-нибудь ересь, которая... Четко вмешивается в ваши драйвера, изменяет их настройки по своим блядь, желаниям и усмотрениям. Вот с такой программой у вас точно здесь ничего работать толком не будет. Потому что вы уже заебали со своим дискордом. Вот меня честно заебали. Здесь есть голосовая связь, голосовой чат. Он отлично работает. Если у вас, конечно, масло в голове, а не винегрет. Вот примерно так. Пока-пока. Захотите попробовать, переходите там вот внизу под видео, что там, мои никнеймы, два. На одном из них я могу находиться. Добавляйтесь в друзья, только сначала скажите, зачем добавляйтесь. И все, и мы проверим с вами связь. Со мной все отлично работает, голосовая связь проверена неоднократно, всегда работает. Все, пока-пока.